Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс Репьев, и сегодня мы с Ильей пришли показать вам квартиру, наверное, в одном из самых семейных комплексов центра Сочи. Это жилой комплекс Остров Мечты, и выглядит он вот так. По фасаду, возможно, он кому-то не понравится, но самое главное здесь это расположение, его внутренняя инфраструктура, его внутренний комфорт, и сами планировки, которые здесь встречаются, и цены соответственно. Здесь, значит, мы с вами видим большую закрытую территорию, на которой есть детские площадки, есть спортивные площадки, есть парковочные зоны и огромное количество цветов. Я даже не знаю, кто их высадил, но смотрится это очень круто. Мы с вами, когда пойдем уже в саму квартиру, я покажу вам, как это все выглядит. Также здесь огромное количество наполнения коммерческими площадями, и здесь есть вся абсолютно нужная коммерция для жизни. Есть магниты, детские развивающие центры, какие-то пекарни, клиника, стоматология. И много-много-много на самом деле чего Wildberries вот я еще вижу, ну, то есть канцелярский даже магазин еще какой-то есть. И самое главное, что это все находится в центре города на равнине. И как вы знаете, в последнее время у нас тут происходят некоторые природные катаклизмы, но остров Мечты это никак не касается, потому что, вот обратите внимание, есть небольшой уклончик, который всю воду у нас уводит туда, в реку Сочи, то есть здесь ничего не плавает и никогда не плавало. Я этот комплекс очень люблю, потому что сам в нем прожил 2 года И мне очень нравится он именно тем, что отсюда спокойно, можно пешком, без любого транспорта Добраться до центра и займет это примерно 7 минут И цены, самое главное, здесь абсолютно адекватные, но относительно центра Сочи И еще один большой плюс в том, что здесь уже никто не шумит Потому что комплекс был сдан в 2014 году Здесь все уже практически сделали ремонт и черновые квартиры Ну может быть одна, может быть две, на всем комплексе может встретиться Здесь у нас есть квартиры на эксклюзивном праве продажи, поэтому, если вы агенты Сочи или если вы человек, который желает приобрести эту квартиру, то welcome, мы готовы к сотрудничеству без всяких проблем. Также, если вы, например, продаете квартиру в Острове Мечты или где-то вот в этом районе, или вообще недвижимость в Сочи, то welcome, пожалуйста, вниз в описании к этому ролику напишите нам, скажите, хочу продать квартиру, мы с вами обсудим условия. Но сейчас мы говорим не про это, мы говорим про Остров Мечты, про то, что он действительно прекрасен. Давайте именно про инфраструктуру. Там, значит, у нас находится основной выезд автомобильный, там охранник, то есть вы просто так сюда не заедете, не въедете, даже если вы курьер, такси или еще что-нибудь. То есть там нужно позвонить или как-то, в общем, это решить. В каждом из домов находится консьерж, который бдит и просто вас так сюда не запустит. То есть здесь всего 5 корпусов. Раз, два, три, четыре. И вот этот вот, пятый мы туда сейчас с вами пойдем. И в каждом абсолютно из них консьержи бдят так, что мало не покажется. Пойдемте потихоньку будем продвигаться и посмотрим, как выглядит еще инфраструктура, потому что я вам обещал показать цветы. И я вот помню, когда жил в этом комплексе, это было примерно года, наверное, три назад, и здесь вот эти цветы, они были меньше. На сегодняшний день комплекс разрастается, он действительно становится семейным, и этот комплекс очень хорошо сдается в аренду, как длительно, так и посуточно, потому что до центра города, ну, типа, 7 минут идти пешком, есть вся абсолютно транспортная доступность в виде там, вокзалов, автомобильных магистралей, да все, что, ну, такси, естественно, сюда ездит, то есть все, что хотите, все ездит. И вот такая красота здесь растет. Огромные такие уже деревья, а, их в 2014 году высадили, а они уже вот, пожалуйста, здесь есть. Есть бар и, кстати, в этом же еще комплексе есть фитнес-центр, про что я вам забыл рассказать. Также на самом деле можно решить вопрос с парковкой. Конечно, если вы вечером сюда приедете, то это будет чуть сложнее сделать, но, по крайней мере, когда жил я, проблем с постановкой машины на парковке не было никаких. Здесь мы с вами видим достаточно большое количество свободных мест. Вон там вот есть дырка, здесь по этому ряду есть. Но если, например, вы хотите, можете арендовать место на вот такой вот крытой парковке и спокойно запарковать машину туда. Можно его купить, но это место еще нужно будет прям подгадать, потому что далеко не каждый готов его продать. Здесь вот еще какой-то детский кружок, написано хореографии и еще что-то. Мы, значит, с вами идем вот в этот комплекс. У нас будет квартира с видом на море. Полностью мобилированная, которая готова для ПМЖ, для сдачи, для всего. Пойдемте ее и посмотрим. В точке очень хорошо видно, где мы вообще находимся. Это центр города и жилой комплекс Парк Горького. А мы, по сути, находимся с вами в завокзальном районе. Здесь у нас расположился вот этот замечательный комплекс «Альпийский квартал». В прострел совсем чуть-чуть видно вот это красное здание. Это городская клиническая больница, на которой вертолет садятся. Она очень крутая и очень качественная. А вот там вот вдали, вот это расположился моремол. И вот перинатальный центр, который отсюда не видно, но тем не менее, вот человеческий глаз -то его видит. Очень удобное расположение, то, что здесь есть выезд на дублер курортного проспекта. Спокойно можно уехать в Дагомыс, можно уехать в Адлер. И здесь же еще есть вокзал, но об этом мы с вами поговорим именно из квартиры. И как вы видите, все абсолютно место ровное, инфраструктурное. И именно в этом районе можно жить полностью на ПМС. МЖ и делать все, что хочешь, потому что здесь есть школы, одна вот находится, ну вот в этом вот кластере ее отсюда не видно, есть садики, есть колледж, про больницы, поликлиники и все остальное я уже вам говорил. Место действительно интересное и самое главное, что вот находится остров мечты, а с другой стороны находится море, но мы это сейчас с вами поговорим из квартиры. Места общего пользования у нас представлены тремя лифтами. Это пассажирский, пассажирский и далее у нас лифт идет грузовой. На самом этаже у нас расположилось раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять квартир. И нам нужно вот в эту. Вот такой вид открывается с этой квартиры. Именно так это все видит человеческий глаз. Именно в таких пропорциях. Просто посмотрите, какая широкая полоска моря. И самое главное, что это центр Сочи. Здесь у нас находится улица Новогинская. Там чуть дальше у нас расположилась набережная Сочи, которая новая, реконструированная. А вот это зеленая роща, это парк Ривьера и пляж Ривьера находится там же. Самое главное, что отсюда можно спокойно пешком добраться до центра, 7 минут идти. И я, когда сам жил именно в острове Мечты, снимал здесь квартиру, я очень сильно любил это расположение потому что пешком можно дойти именно поэтому я купил квартиру в альпийском квартале потому что на тот момент они были дешевле а на сегодняшний день они там плюс-минус одинаково стоят и еще один большой плюс что это ровное место нет никаких гор и его не затапливает то есть здесь все окей все в порядке в пешей доступности можно спокойно добраться вот как бы у меня еще семьи нет но я когда выбирал именно квартиру здесь в альпийском квартале я хотел чтобы женушка спокойно могла с коляской пешком дойти куда угодно и при этом здесь же еще есть рядом все школы, садики, колледж, перинатальный центр, больница краевая, городская больница здесь находится. И огромное количество транспорта, плюс еще вокзал что сильно упрощает, например, доезд до аэропорта Сочи, если вы часто куда-то летаете. Просто я часто куда-то вылетаю, и мне не очень нравится стоять в пробках в Адлере, поэтому я пользуюсь ласточкой Сочи Аэропорт. Отсюда также можно добраться до Красной Поляны, а до вокзала идти здесь 7 минут спокойно с чемоданчиком, и вот так вот дойдете без всяких гор, просто спокойно и все. И здесь, значит, у нас вот такое предложение. Это студия 42 квадратных метра, которая раззонирована в такую спальную зону или зону гостиной. Да, вот сейчас Илья это все наглядно продемонстрирует. Мы очень часто вообще говорим про такие решения в квартирах, что вы, грубо говоря, отзонируете зону кухни, чтобы там как-то, ну, можно было посидеть. И здесь у вас зона сна. Есть еще вот такое дополнительное раскладывающееся кресло и есть еще рабочая зона. Но я бы, честно говоря, поменял бы их местами. Вы согласитесь, если у вас бы здесь бы стоял стол, то вы просто поворачиваете голову, у вас вот такой вот вид на море. Еще раз, человеческий глаз это видите вот в таких пропорциях. Полоска моря действительно очень хорошая. И самое главное именно в этом предложении, это не сама квартира, не ее планировка, не то, что здесь есть, а именно расположение и вид с нее, который открывается. Мы с вами чуть позже поговорим по цене и посравниваем, что вообще, сколько стоит в районах и почему это предложение выгодно, тоже расскажем. Здесь, значит, у нас раскладной диван, то есть вы, в принципе, можете приехать сюда и разложить его значит, вдвоем. И еще дополнительное спальное место, которое раскладывается здесь. Здесь у нас расположилась зона кухни, полностью укомплектованная. То есть, есть варочная поверхность, есть духовой шкаф, чайник, там микроволновка. Холодильник располагается вот здесь. Есть пенал под хранение каких-то вещей, и с той стороны тоже. Далее у нас прихожая зона, вот такой вот шкаф купе большой, входной. Туда тоже все размещается, большие зеркала расширяют пространство это все. И вот такого размера у нас санузел. В санузле очень правильное решение, что установлена ванная а не душевая кабина. И в последнее время очень много людей почему-то используют душевые кабины, но это не универсально. То есть всегда ванная была универсальнее, чем душевая, потому что в ней можно покупать ребенка, можно самому в ней полежать и покайфовать, а можно и душ принять. То есть здесь вы это спокойно сделаете, а вот в душевой кабине вы можете только это делать стоя. И сама квартира, она действительно хорошая, светлая, и несмотря на то, что она студия, она действительно очень функциональная, потому что здесь у вас как бы разбито все на островки. И если даже вы закрываете вот эти окна, то у вас здесь остается светлая хорошая зона кухни, здесь у вас есть стол, вы спокойно можете с друзьями собраться, а там у вас кто-то будет спать, там, чтобы вы никого не тревожили и так далее. И самый главный, наверное, плюс, еще раз я расскажу, что это расположение, основное, главное, к центру города, что эта квартира подойдет и для посуточной сдачи, и для длительной, и для ПМЖ тоже. То есть здесь действительно все универсально, и в комплексе, в самом «Острове мечты» есть вся нужная коммерция, которую вы только можете себе представить. Магазины, пекарни, клиника даже, медицинская, стоматология какие-то детские развивающие центры здесь ну, реально есть все и сам по себе остров мечты действительно с точки зрения коммерции очень круто наполнен. И что если вы выйдете из комплекса, то вы встретите все рестораны, которые только хотите. Вон там возле морского порта огромное количество именно хороших ресторанов. Есть даже плакучая ива, которая хоть в топ-50 ресторанов России. Находится она там. Там еще много что открывается и там выход на набережную. Ладно, мы не про это говорим. Мы сейчас говорим про конкретный лот. Значит, у нас студия здесь полностью уже готова к проживанию. Можно ее использовать как для себя, можно ее использовать для посуточной или длительной сдачи в аренду. Если мы говорим про длительную, то это в районе 6, примерно 7 тысяч на сегодняшний день в сутки. Если мы говорим с вами про длительную аренду, то это в районе 60-65 тысяч. Возможно, вам покажется, что можно здесь какие-то дизайнерские элементы заменить и сделать эту квартиру более привлекательной, но, как вы понимаете, здесь... Она уже готова в готовом состоянии, то есть элементы декора можно дополнить и тем самым увеличить эту стоимость. У нас, кстати, есть дизайнеры, которые занимаются этим. Если что, обращайтесь, мы вам в этом деле поможем. Давай поговорим по цене. Сколько она на сегодняшний день стоит? И поговорим, например, про Апийский квартал, про парк Горького, который здесь находится рядышком и, по сути, имеет такое же расположение к центру города. Так, смотрите. Площадь 42 квадратных метра, высокий 16 этаж, цена 16 миллионов. Так. Если мы берем альпийский квартал, который находится чуть который дальше, который находится чуть дальше, да, отсюда, в 10 минутах мы с тобой только что прошлись, там у нас минимальная цена на квартиры с ремонтом 34 квадратных метра от 15 миллионов. И это будет 34 метра? 34 метра, да, там есть 15, 15, шестнадцать, ну, в общем, от 15. И это без вида на море будет? Одна с видом есть за 16. За 16. окей. Okay. Но три метра. Здесь, как вы понимаете, 42. Вот. И еще один, наверное, большой минус на сегодняшний день в альпийском квартале. Хоть да, я и являюсь собственником, у меня там есть квартира большая, я собираюсь сделать ремонт. Но вот именно те ребята, которые сейчас собираются делать ремонт и составляют большой минус альпийского квартала в том, что они будут долбить, долбить, долбить на протяжении, ну, наверное, трех-четырех лет. Этот же комплекс сдан был в январе 2014 года, то есть это 8 лет назад, он уже полностью устоялся, ремонт здесь уже практически все сделали и очень редко можно встретить человека, который будет долбить вам стену или вообще по стояку. То есть если вы например с маленькими детьми рассматриваете себе квартиру для ПМЖ, для отдыха в Сочи, либо как вложение, либо вы ее рассматриваете для сдачи и так чтобы вашим квартирантам было комфортно, то остров мечты в этом плане будет сильно выигрышный. У меня просто есть знакомый, который занимаются Именно сдача квартиры в аренду Они очень не любят на сегодняшний день Альпийский квартал именно для сдачи Они как бы, да, говорят, это будет интересно Но чуть попозже, когда ремонты перестанут делать Но это вот примерно на год еще растянется Здесь же у вас есть сразу вот такая Хорошая планировка, по сути За те же самые деньги, как в Альпийском квартале 34 метра, здесь у вас будет 42 А если мы поговорим про парк, про парк Горького, например то Там минимальная площадь от 46 метров И минимальная цена 20 миллионов Здесь, как вы понимаете, за 16 вы купите совершенно И другую недвижимость. Самый-самый-самый центр Парка Горького, хотя нам до него идти отсюда 7 минут. Ну, даже меньше, наверное, можно. Ну, на, ну, самом деле, на самом деле, если вот так вот разобраться, прям конкретно и детально, то нам до центра города идти ближе, чем с Парка Горького. Знаете почему? Да. А, оттуда они делают проход. Ну, вот мы просто с вами стояли сейчас только что на противоположной стороне. Я вам показывал, где находится Парк Горького. Он примерно на одной широте с альбийским кварталом. Мы находимся ближе к морю сейчас. И мы идем просто по диагонали вот туда. То есть вот здесь вот есть дорожка, вот она, вот здесь. Вы спокойненько проходите и выходите вот туда. То есть нам отсюда дойти до Новогинской будет быстрее, чем дойти с парка Горького. И в парке Горького, если мы с вами жили, то мы встречаем огромное количество туристов, которые идут у нас по вот, центральным магистралям. Здесь же это все-таки универсальный вариант. Здесь нет такого количества людей с кругами, которые ходят. Поначалу они, конечно, прикольны, в дальнейшем они начинают немножечко... Ну кого-то злить, кого-то напрягать, кто-то нейтрально к нему относится, но тем не менее, когда человек идет в плавках по городу, это ну, иногда некрасиво смотрится. И вот здесь просто этого меньше, и эти вот именно квартиры можно рассмотреть и под ПМЖ, и под сдачу, и под все. Есть еще что добавить у тебя? Нет, я просто хотел добавить. Нет, но я просто хотел бы добавить. Нет, я просто хотел бы сказать, что это не единственное здесь предложение, их тут около 20 у нас, поэтому если вам не подходит именно такая большая студия, а нужна полноценная двухкомнатная, трехкомнатная квартира, вы также можете обратиться, и мы подберем под ваш запрос. Да, но на сегодняшний день, как бы мы, мы конкретно вам показываем вот эту квартиру, она действительно интересная по цене, это 16 миллионов за 42 квадратных метра, это дешевле, чем в Альпийском квартале, ближе, чем в Альпийском квартале, и тише, чем в Альпийском квартале, и он уже обжитой, инфраструктурный, здесь очень много хороших людей живет, очень много соседей, то есть вы, если переезжаете сюда, вы действительно найдете себе компанию, но ну, по крайней мере, у меня, их тут очень много друзей, даже сейчас осталось, «Острова мечты», и здесь вы спокойно сможете ходить на море, любоваться этим морем. Ну, просто наслаждаться тем, что... Короче, Остров Мечты реально очень крутой комплекс, и он уже устоявшийся. И Название здесь есть... соответствует. Ну, я бы так и сказал, конечно. Но, тем не менее, он действительно очень хорош для ПМЖ и очень хорош вообще в целом для проживания. В общем, квартира была вот такая, еще раз, 42 квадратных метра. Стоит на сегодняшний день 16 миллионов рублей. Если заинтересовало это предложение, то ссылки для вас указаны внизу в описании к этому ролику. Также, если вы рассматриваете какие-то другие предложения по Острову Мечты, по Альпийскому кварталу, возможно, по парку Горького, то вы можете обратиться, и наши специалисты вам помогут реализовать ваш запрос. И также, если вы хотите продать квартиру в Острове Мечты, в Альпийском квартале или, может быть, в парке Горького, да вообще, на самом деле, в любом месте Сочи, то внизу для вас есть ссылки, перейдите по ним, напишите нам, и мы с вами свяжемся, пообщаемся, на каких условиях мы с вами сможем взаимодействовать. Господа, с вами был Макс Ряпьев, это был Илья, специалист нашей по вот этой квартире. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.